Итак, сегодня, 8 марта 2022 года, господин Смирно Валентин закончил открытый курс по продажам. Давайте его поздравим. Поздравляю. Спасибо большое. Держи твой сертификат. Теперь хочу узнать, чем ты хочешь поделиться, чем что ты хочешь сказать тем, кто выбирает, например, этот курс. Ну, я тут приобрел в первую очередь, наверное, даже уверенность в том, что я продаю, в том, как я это делаю, uh -huh. ну, как это лучше делать, чтобы получить эту уверенность. Uh -huh. Как бы Также там было дополнительно, что э, ну, дали такую вот, э, как принимать решения в uh -huh. жизни, типа uh -huh. там семь, я точно не помню. Я... Областей жизни. Да, да, семь областей жизни и как, как принимать решения для меня было тоже uh -huh. полезно, потому что как бы, я с этим согласен. Ну, как uh -huh. бы. Согласился тогда uh -huh. и вот сейчас смотрю, что-то примеряю. Потом uh -huh. э, время холодных звонков, как бы знаете, холодные звонки я применял раньше, но по-разному это делал. Сейчас я как бы решил все-таки попробовать заново, потому что там было много работы, но я его заново решил. Uh -huh. И позвонил старым э, знакомым, которым звон... э, с которым уже работал. Uh -huh. И вот у них как раз было две квартиры, у одного там одна, и мы uh -huh. вот так вот дальше начали работать, и до сих ну, пор сейчас... У клиентов ставить. Да, да, да. да. Uh -huh. Что вдруг... еще? Ну, э, с возражениями тоже, как бы, нау... ну, можно сказать, научился. Я как-то их обходил так, по наитию комнаты, uh -huh. но uh -huh. все равно. Сейчас я как бы научился, как это ну делать уже не просто так, как им в голову, и не зависит уже. Раньше это, может быть, зависело как-то от настроения, я мог. Сейчас uh -huh. как бы не зависит от потому что я знаю, как идти, и там уже сам можешь, и вот это вот гамму, uh -huh. э именно эмоциональную, uh -huh. тоже как-то понимать. Да, Да, uh -huh. Ну, как бы это и смешно было, когда мы делали эту тренировку, uh -huh. а так э как бы... А в жизни как? Ну, в жизни я еще тренируюсь, потому что иногда приходят такие, что там смотришь, uh -huh. видна агрессия, ну, uh -huh. как бы uh -huh. пробуешь её поднять, но... uh -huh. ну... Что-то еще э было? Э э да, ну, получается вот даже как э вести вот я раньше просто общался с ними, чтобы э, ну, типа, паузы не было каких-то, не было uh -huh. э, какого-то странного молчания, uh -huh. и я просто там, наводил. А сейчас я уже интересуюсь и их жизнью и искренне интересуюсь, как бы, и для чего они, uh -huh. и, так, и узнаю именно что им и потребности. Ты имеешь выяснять потребностей между ними? Да, выяснение uh -huh. потребностей. Uh -huh. да. Uh -huh. Ясно, ясно. Да. Что-то еще тебе uh -huh. изменило? Uh -huh. Даже просто вот, э, вот это выяснение потребности, даже просто как общаться с людьми, я даже применяю это сейчас с, с новыми людьми, с которыми я познакомлюсь uh -huh. на улице, uh -huh. неважно, не клиенты или нет, uh -huh. вот, как бы, ну у меня часто, вот у меня всегда там окружение, uh -huh. постоянно новые люди, и это не только из-за работы, uh -huh. и я его вот тоже применяю, что-то там пробую, uh -huh. как бы, когда не ленюсь, то <laughs> все получается. Ну это понятно. Слушай, да. Валентина, а скажи мне, пожалуйста, кому нужен этот курс, кому он подойдет? мнению ну мне кажется ну как продавцам мне кажется он подойдет даже таким закрытым людям ну которые mm. чуть боятся а и научатся как бы и тут тренер как бы направляет mm -hmm. как бы и тут ну тут главное желание потому что я могу сказать да да да я это сделал это mm -hmm. не сделал как бы доверяют но вот кто про продает mm -hmm. потом даже даже вот пройти курс даже этому ну, хозяину кого то предприятия ага. тоже Собственник, да, собственнику собственнику да. потому что он начнет понимать и он может начать спрашивать с рабочих своих угу. как бы тоже и направлять потому что всегда я считаю что так всегда чем больше расширяешь тем больше ты потом получишь сможешь да. сделать это да. Это, да. Да. это да ну и вот даже тем кто например там не знают, о чем общаться. И вот через эти вопросы, выяснения, потребности, uh -huh. даже можно в жизни их применять. Запомнились тебе, я вижу, да? выяснили потребности. Ну да, ну не только uh -huh. да. Раньше uh -huh. как-то так, да. Uh -huh. Надо только научиться именно вовремя снарить. с Это да, это да. Хорошо, поздравляю тебя еще один раз, желаю тебе успехов в твоей работе. И, ну, как бы мы на связи, мы еще будем с тобой много раз встречаться. Успехов и больших результатов, кстати. Да, спасибо Давай, будь здоров, пока.